Поехали. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые телезрители. Мы находимся в центре сан гейтс Меня зовут Майкл мелихов Кто меня еще не знает, те, кто нас смотрит, ну захотите познакомитесь. Но сегодня у нас, во-первых, у нас в гостях телевидение Чикаго, интернет телевидение Чикаго, это называется, и у нас идет запись в трех форматах. То есть я смотрю в камеру, вот сзади стоит телевизор, который снимает, в общем-то, все видят. Ну и кроме этого у нас еще идет запись прямо с экрана, так у нас обычно это идет, когда мы ведем программы на радио. Дорогие друзья, сегодня у нас телемост, таро-мост. Что такое Таро-Мост? Вообще любой мост это, в принципе, так сказать, опоры. В виде опоры у нас главная опора это Сергей Савченко, руководитель русской школы Таро, Таролог с многолетним стажем. Количество лет, да, мы не говорим, с многолетним стажем, ну и как любая конструкция, мост представляет собой ажурную такую красивую конструкцию, ну и в виде вот этой вот, скажем так красоты воздушности у нас второй участник это как всегда красота спасает мир эльза хопотниковская прошу любить и жаловать оракул таролог занимающийся очень и очень многими практиками потомственная ну, вроде бы как готалка, сейчас там меня поправит член королевской ассоциации или Секретарь французского Таро. Ну, много титулов перечислять не будем, тоже с многолетним стажем. И мы начинаем наш второй мост. Ну, а те, кто у нас слушают и видят нас, они, так сказать, примостились. Велик и могучий русский язык, где бы мы не находились. Вопрос к Сергею, которого мы видим на экрану, и к Кату, который сегодня представляет, ну, замещает Эльзу Капутнюковскую так сказать, пока мы не видим ее, но, тем не менее, мы про нее все знаем и будем слышать. Тема такая – Таро и Оракулы. Я вообще, если честно, я все время считал раньше, до того, как я стал приобщаться, я считал, что Оракулы – это просто люди, Вот люди, которые предвидят. Вообще-то, говоря, происходит от древнегреческого слова, это человек, который ну предвидит, предполагает, ну и раньше это было чуть ли не жрецы, которые, выступая перед каким-то сообществом, э, ну, рассказывали э, все. Ну вот вопрос к обоим. Начнем мы, как всегда, женщина, Женщина у нас э, вперед. Э, чем отличается Таро от Оракула? И вообще, кто такие или что такое Оракул? Элиза, пожалуйста. Здравствуйте, господа! А мне, конечно, очень обидно, что у меня не видно, потому что я хотела показать очень интересные карты и именно оракул. Да? Ну, не знаю, с чем этот взгляд. Когда я появляюсь на экране, когда я считаю, что... буду кошкой, значит. А... Я да. прошу, я прошу прощения, когда будет отвечать Сергей, попробуйте зайти в настройки. В скайпе там есть настройки и попробовать изменить, включить камеру, выключить и включить камеру, тогда, может быть, появится изображение. Первый, да. Хорошо, слушаем вас. А, Второй отличается от араку тем, что э, оно очень дисциплинированное, Такой есть э, 22 старших аркана, 4 масти, состоящие из строгого количества карт, э, из четырех карт каждая масть, э, карты двора, можно сказать, отдельная вот, часть. Картарова, 16 персонажей, 2 старших аркана и 40 младших номерных карт. И старшие арканы устроены в определенном нумерологическом смысловом строе, да, а вот оракул это может быть колода, стоящая из скольких кодных карт не обязательно организованная, хотя очень часто организованная в каком-то своем внутреннем ритме, который отличается от того. Совершенно отличается. И э, есть э, совершенно такие аракулы простенькие, которые предназначены э, исключительно для предсказания событий, ну, например, цыганские аракулы. А есть аракулы высокоорганизованные, такие как э, Большая Ленорман, например, аспектологическая колода которая организована по принципу звезды Давида или священной геттограммы. И есть астрологические оракулы, например, оракул Лин. Если их сравнивать, то можно сказать, что Таро — это дисциплинированный гражданин, социальный социально-оккультный господин, который предпочитает жить по правилам, Скажем, оформлять все акции своего гражданского состояния по закону, жениться официально и воспитывать детей да, образно говоря. А часто это какой-то немножечко хулиган, ломающий традиционный и живущий по своим правилам. Вот если говорить образно, то это примутно. Но они каждый имеет Понятно. А, прежде чем Сергей продолжит э, тему, э, организационные вопросы. Дорогие друзья, обращаясь к телезрителям, примостившимся, э, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вы находитесь в хэнгауте, в комнате. Э, задавайте вопросы. И второй вариант задачи вопросов можно по э, скайпу sungates108. У меня есть второй компьютер, и, э, в общем-то, мы... Э, смотрим с, э, монитору, вот то, что вы задаете эти вопросы. Сергей, вам слово. Я бы сказал, что есть такая терминологическая путаница. Таро – это такой же оракул, как все остальные оракулы. У нас есть общее понятие оракул. то есть то, с помощью чего мы прорисуем, или тот, кто прорисует, или сам процесс вот этого прорисования, обратиться к ораклу. это одна из разновидностей, или один, я даже не знаю, как это, в мужском его роду надо говорить, или в среднем, или в среднем. Это один, одна из разновидностей оракул. На самом деле оракулов очень много, и вот те, которые, Эльза упоминала оракул, это тоже оракулы. Каждый из них имеет свой здоровый, каждый из них имеет свои личительные особенности, свойства там и все остальное и прочее. Вот второе, оно занимает просто свое особое место в ряду этих ораков. Оно по-своему устроено. А остальные оракулы, они по свойностям. То есть, мы можем сказать, что с одной стороны Таро отличается от оракула, которая классом ниже, э, от этого вот высокого, большого. А с другой стороны, Таро входит во множество оракулов всех на свете. Отсюда, кстати, большие проблемы, потому что иногда начинаются большие споры, вот это Таро или это уже не Таро, или это Таро оракульного типа, или это оракул Тарошного типа. Вот где эту границу провести, а как думаете, вот это у нас Таро, а вот это уже не Таро? Это, вот, на сегодня этот вопрос не решен. И каждый управляет его, как сам решил. Вот держу в вот, вот это таро. Вторую беру колоду. Нет, это уже не Таро. А второй человек говорит: ну как не Таро, когда Таро? Вот у меня это таро. Вот такая у нас есть некая Пока вот не не так. Сергей, но ведь когда-то у нас путаницы то не было, да? у нас было Таро. А что было раньше, вообще-то говоря? Оракулы, оракулы, но ну, карта не было. Конечно, вопрос. Да. хороший вопрос. Ну, сейчас попробую узнать, если она... Да. Она ответит. Да. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос. Действительно, карты Таро изначально, да и многие оракулы, кстати, тоже были назначены или изобретены нет, скажу так, они использовались для игры, для интеллектуальной игры. И старшие арканы назывались козырями, трионфи, треон, они назывались педальянами. И после того, как в 20 веке впервые, хотя не впервые, но к этому я сейчас вернусь, у Таро появились картинки на младших арканах, Потому что до этого артельская таро, где спорт, Тару, и очень многие таро, включая тейлу, не имели картинок на младших артагах. И вот с тех пор, как появилась вторая тейла, это 18-й век, конец 18 века, которое было предназначена принципиально для гадания, он именно конструировал полоду для работы предсказательной. И оно начало развивать в XIX веке в оккультную сторону, а в XX веке еще и приобрело в Британии на американо-британской почве картинки на младших оракулах. С тех пор можно совершенно честно называть Таро-оракулом. Но вот здесь очень сложно сказать, кто был раньше, оракул или Таро, потому что, например, в конце 15 в начале 16 века была сделана колода, которая называлась соло итальянская колода. И на этой колоде младшие арканы были тоже прорисованы. Собственно, самая популярная колода «Райдер-Вейт» позаимствовала именно из колоды «Соло-Муско» свои младшие арканы и детки для своих младших арканов. А можно, можно еще вспомнить о да? А можно еще вспомнить колоду Англея Этелли, которая тоже была проиллюстрирована. То есть мы совсем да. там сухотно ирлюстрировали, но там тоже была ирлюстрация. Это, по-моему, 1890 1997 год. Да-да-да. А и мы можем вспомнить еще и Монтэнью, ведь там хоть 50 Монтенью, их, да, арманов, да. да, они все прорисованы, да. Угу. А вот тоже если... Как... Да, вы упоминали Этеллы. А, ну, там были оракулы, да, у Этеллы? Uh, у Итейлы первая колода, которую он сделал, был, конечно, оракул. Это был оракул, сделанный на игры пикет из 32 карт. И, к сожалению, я не могу показать ее. Это была обыкновенная игральная колода, которую он снабдил значениями каждую карту. Uh, прямой, пикет, mm -hmm. Что, Сергей? Жалона следует. Помните, я сейчас попробую найти. Да, Сергей, если вам не сложно, это обыкновенная действительно с прописанными к ней значениями, И она вышла примерно в 1771 годах. Яков сделал ее под влиянием одного и гадателя. Именно специально для гадания и для определения точного времени событий, которые будут происходить у человека. Но это первая работа. И в этой колоде даже есть одна карта, которая качует, вот скажем, если мы возьмем самые первые колоды, Таро, там обязательно будет в старших арханах карта под названием Звезда. А сейчас она носит номер 17, но в первоначальной колоде у нее не было просто номера. А вот в Малом Этаиле, например, есть тоже карта, которую можно назвать звездой, только у него она называется «Надежда». Это королева Тиев или дама Тиева. Вот. И вот эта самая карта звезды качует из колоды к колоду, и не только она, конечно, что интересно, после первой колоды, после именно рамкула, который делает Тиела Тихилл в конце 80 х годов. 18-го он сделал колоду, которая называлась «Гранд Ила. тоже я ее, к сожалению, не показать не могу. Она была сделана только под гадание, потому что Элак был первым профессиональным гадателем, и он пытался объяснить оккультную линию этих таро и абсолютно оракульную гадательную он переставил номера старших арканов, по порядок, по, порядок поменял старших арканов и э, звезда оказалась вообще четвертой в колоде и приобрела не очень веселое значение, на самом деле, значение звезды, понятно, это и звезда мал, и, и, ну, Сергей потом скажет, может быть, да? Как? Вот, вот. первое, да. как выглядит, тут слова да. написаны, на то есть просто карта. Так, я говорю, дворная карта. Вот, пожалуйста, дворная карта. Вот это то, что он сделал самое первое. Правильно говорил? Да, да. Так да. это же король червовый. Это я это. называла дам Дрефугу. У нее я есть не начинка Я не могу тебя срыться. Вот коробочка, вот малого. этой его. Да. Это, это, малый, это малый оракул для дам. Ой, там он столько их наделал, что я уже закрылся. Да. да. Вот. Вот как здесь это выглядит. То есть прямое положение, перевернутое положение, какой-то рисунок вот, нарисован и так далее. И э, ТЛА – это колода. Ну, уже тут ее даже нет смысла показывать. Обычно э, колода да, – это марсельский вариант. Там, правда, ну, чуть-чуть есть некие отличия, но не особо принципиальные. Там же важно было, что он думал значения, он их писал. И вот для многих карт он взял те значения, которые у него в оракула. Да, это так. То есть мы можем сказать, что у вас какие значения? современного первого. лежат значения, которые придумал Эдейла. Около 5% современных значений как раз с теми, которые он придумал, которые он предложил 250 лет назад. А эти значения он вывел из своих оракул, из своей оракульной практики, которая у него была. Ну ее получил. Вот как это вытекает. То есть мы можем сказать, что в основе повременного оракулы вставили свой большой-большой клеток. То, а потом РУ уже повлияло на развитие оракулы. чем сильно. Я прошу прощения, перебивая вас. Дело а -а -а. в том, что у нас, я уже сказал в начале нашей программы, у нас идет в нескольких режимах запись у нас трансляция mm -hmm. идет в нескольких режимах один из режимов у нас интернет-телевидение Чикаго ограничен по времени у нас примерно от 20 до 25 минут то есть мы сделаем mm -hmm. небольшой перерывчик сейчас мы говорим допустим о том в чем разница мы теоретически там рассматриваем у меня mm -hmm. вот к вам обоим вопрос вот смотрите вот человек слушает он не в теме но он знает что есть такие карты называется Таро и все это гадание mm -hmm. Теперь мы э, уже э, три, скажем так, э, варианта разбираем. Э, карты Таро, карты Мадам Ленорман и теперь карты Оракула. Э, вот... Ну на самом деле карты Оракула намного больше. И Мадам Ангоры, и э, цыганская Таро, не персидская Таро Индию, там карты Мадам Индию. Там, их миллион. У нас Рита, вопрос. нет. И Майорет существует Вопросы у нас есть. Рита, вопросы у нас есть? Нет. Дорогие друзья, у нас есть все-таки чат, в этом чате можно задавать вопросы, у нас есть человек, который смотрит за этим чатом, если вы хотите задать вопросы и нам погадают все-таки в виде исключения даже Сергея Савченко, пожалуйста, да. задавайте, вот у меня там есть, я потом задам этот вопрос. Да, множество действительно вариантов, но в каких случаях применяется... Холода. Ну, это, наверное, Кензи больше, поскольку она и то, и то, и то, в общем, а, да. В общем, Энзи, Михаил, я вас прошу, да? Да. Ну, мне скажите, сколько у вас ножей на время? Сколько что? Ножей. Ножей на ногу. Ножей много. Причем... Какой вы используете? Ра? Вот вам надо хлеб отрезать, вы один и тот же используете или разный? Или какой за руку схватился? Если хлеб мягкий, я использую определенный да. нож. Так. А если нет? А если нет, какой попадется под руку? Вот это и есть ответ на вопрос. Я умею работать с этим арабом. Я его использую. Я не умею работать с этим арабом. Я его не использую. У нас есть ситуация, конкретная ситуация. Да. Задает да. человек вопрос. Query. Да. задает вопрос. И вопрос заключается, ну какой-то личный, какой-то вот что будет там со мной там через, там, не знаю, через неделю. Какую карту вы берете? Какие колоду вы берете? Вот сейчас пусть я да. вот. э, Ну я для, для того, чтобы сказать человеку, что произойдет с ним через неделю, я возьму малую колоду Ленорман, потому что э, она наиболее э, отчетливо берет более бытовые э, смыслы и слои, того, что происходит с человеком именно в ближайшее время. Второе, это все-таки более пространственная и ну, такая более, что ли, абстрактная, чуть более абстрактная система. А Малая она очень конкретная, хотя я бы не сказала, что она не интеллектуальная и предназначена для эм, менее культурных слоев населения. Скажем, есть разные оракулы, среди которых есть и совсем простенький, действительно, для людей ну, не слишком образованных. А вот э, многие из оракулов использовались в аристократическом салонном в XIX веке. И Малая Ленорман одна из таких. Но, конечно, у нее есть разный аспект. Она действительно показывает э, вот такой более бытовую среду жизни, поэтому я бы взяла ее. Хорошо. Вы оба обладаете способностями не только как э, гадать на Таро, э, вы обладаете еще магическими способностями. Вот что, э, э, что э, для вас колоды? Это магия или это наука? Ну, мы знаем, сегодня наука, она четко вот, граница. Они разные. В руках у это же не магия? Ты, конечно, да, оно работает. Это просто полный дурдом. Хорошо. Есть понятие психология и есть понятие парапсихология. Вот парапсихология – это полностью противоположная, скажем так, психологии. Почему? Ну, почему? Ну, потому что это не исследования, не научные какие-то данные. Парапсихолог. Он поэтому а психология – не научные данные, да? Научные данные – это то, что сегодня можно в моем... Ну, как бы понимание, в простом понимании, ну, будем так считать. Это то, что можно пощупать, потрогать и объяснить. Ну, не научное понятие, высшие силы и Господь Бога. Это, это дедушка проект рассказывает про комплекс Эй-Типа, Это можно взять, пощупать и потрогать? Нет. Вопросы? Наука, ну, скажем так, астрономия это наука. Астрология не наука. Астрология это квазм-наука. Вот я же это и спрашиваю. Как для вас это? Как вы это определяете? Ну, если я могу вставить да, в клуб, я, что... я бы сказала, что для меня это наука. Когда я познаю историю как, и когда я э, узнаю, что ложилось в основу изображений, это очень важно для меня потому что это дает дополнительные смыслы, хотя существует некая практика гадания, именно предсказания девенадцатой. Когда ты видишь, что те значения, как тебе известны, они работают, конечно, но вдруг они складываются в какое-то особое значение, и тогда это, конечно, магия. Но магия, скорее, не в колоде, а в том, как устанавливает какой-то рапорт или общее поле между благодателем и человеком, который к нему обращается. Если этого поля нет, считывать информацию невозможно.